В этом ролике лучше было бы знать еще до начала любых отношений. Это уберегло бы вас от многих негативных последствий и ошибок в отношениях которые чем дальше, тем больше ухудшают вашу ситуацию. Но даже если вы совершили множество ошибок, о которых я расскажу в этом ролике, еще не поздно все исправить. И для начала нужно просто перестать унижаться ради того чтобы вернуть мужчину. вопросом, почему общество вооружает нас абсолютно неэффективными реакциями на происходящее. Глупо уговаривать мужчину остаться, если он решил от вас уйти или пытаться доказать, что вы лучше, чем она. Глупо пытаться сыграть на чувстве вины, манипулируя детьми своим здоровьем или непростым положением. Глупо угрожать ему или пытаться мстить, словно он вернется к вам из страха. Глупо давить на жалость, ревность, а еще глупо, это я видел в фильмах, говорить «пожалуйста, не убивайте» человеку, который собирается вас убить, словно вас не убьют только потому, что вы такая вежливая. Создается впечатление, что общество пытается сделать нас максимально неэффективными. И, как правило, первые стандартные реакции на какое-либо событие, например, уход вашего мужчины, Абсолютно неэффективные. Но что еще хуже, только больше вызывают отторжение у него. А чтобы стать эффективной, нужно избавиться от стандартных реакций, которые хочется проявить сразу, и найти более глубокое, абсолютно неожиданное, но эффективное решение. Вот смотрите, от вас хочет уйти мужчина. Можете быть уверены, это решение не спонтанное, он точно шел к нему несколько месяцев. И даже если, казалось бы, причиной послужила какая-то ссора или событие, это не так. Это всего лишь повод для мужчины, чтобы, наконец, выйти из этих отношений. Уйти от вас он решил потому, что прежних эмоций с вами не испытывает, и ему кажется, что любовь прошла. И постепенно он начинает концентрировать свое внимание на ваших недостатках чтобы убедить себя, что вы ему не подходите. И вот представьте, он несколько месяцев живет с женщиной, которая с каждым днем вызывает у него все большее отторжение. И когда он набирается сил, чтобы сообщить ей о том, что уходит, она начинает просить, умолять, чтобы он остался. Представьте, каково это выглядит для него. Он начинает вас еще больше за это ненавидеть поскольку ему и так непросто было решиться, а тут еще и вы со своими просьбами и манипуляциями. По сути, вы являетесь преградой на пути к его счастью. Ничего, кроме отторжения, пренебрежения и злости, вы у него не вызовете. А сами еще больше унижаясь, все сильнее обесцените себя. Итак, если вам мужчина уже сообщил, что он уходит от вас, или уже не живет с вами, ни в коем случае нельзя. Первое. Пытаться с ним выяснять отношения. Любые попытки поговорить, понять причины, найти виноватого, только ухудшают ваши позиции. В том состоянии, в котором находится сейчас мужчина, логические убеждения работать не будут. Решение. Не общаться. Совсем. Если вы еще живете вместе или у вас есть общие дети, то общение только по делу. Любые его попытки спровоцировать вас на разговоры и проявления чувств – избегать. Но это не про обиду. Это должно исходить из вашего сознания, что вы не хотите усугублять ситуацию. Второе. Нельзя уговаривать его, обещать измениться или стать лучше, пытаться исправить якобы ваши ошибки. Любые уступки, которые вы будете делать в этом моменте, будут только подпитывать его гордыню. А именно она уводит его из этих отношений. И чем вы больше ее подпитываете, тем сильнее он убеждается в том, что принял верное решение. Решение. Спокойно принять ситуацию и смириться. В этом поможет вам осознание того, что он тоже личность и человек и что он не принадлежит вам и действительно имеет право выбирать, жить с вами или нет. Более того, если вы действительно его любите и по-доброму относитесь к нему, то логично предположить, что вы были бы не против, чтобы он был счастлив. Такая ваша реакция точно его удивит и спутает все карты. И таким отношением вы сразу отыграете несколько позиций в свою пользу и вырастаете в его глазах. Проще говоря, вы начинаете выглядеть достойной женщиной. Третье. Ни в коем случае не манипулировать детьми или своим состоянием. Потому что тогда вы начинаете выглядеть в его глазах еще более жалкой женщиной. И ему еще сильнее хочется убежать от вас. Ну и сами представьте, если мужчина останется с вами из жалости, какие отношения это будут. Решение. Набраться сил и дать ему понять, что вы справитесь и без него, но при этом не нужно полностью отказываться от его финансовой и другой помощи. Нередко бывает даже так, что мужчина из чувства вины оставляет своей бывшей женщине почти все имущество. Соглашайтесь. Но сами не просите. Если же наоборот он хочет забрать у вас все, то также с достоинством защищайте свои права. Не требуйте больше, чем вам положено, но выступайте за разделение имущества по справедливости с учетом детей, которые остаются с вами. Запомните, чем раньше вы покажете себя сильной, независимой женщиной, способной жить без него, тем быстрее у него начнет снова расти интерес к вам. Четвертое. Ни в коем случае не угрожайте ему, не старайтесь помешать его личному счастью, не пытайтесь мстить или сделать хуже, потому что в этом случае вы покажете себя злой, жестокой, грубой женщиной и скорее всего даже такой, какой он не знал вас в отношениях. И здесь даже есть опасность, что увидев вас с этой стороны, он никогда не захочет возвращаться к вам. РЕШЕНИЕ Есть вообще очень нерациональное чувство. Зачем тратить свои ресурсы, силы, время, а может и деньги, для того, чтобы сделать кому-то плохо, если их можно потратить на то, чтобы сделать себе хорошо. Направьте всю энергию на себя, улучшение своего состояния и своей жизни и жизни ваших детей. В идеале относитесь по-доброму к мужчине, но если это невозможно, хотя бы нейтрально. Никакого негатива от вас исходить не должно. Пока он есть, мужчина не станет смотреть на вас другими глазами. Пятое – не нужно пытаться вызвать у него чувство ревности, демонстрируя других мужчин рядом с собой. Да, если мужчина очень ревнив, то в моменте вы вызовете у него бурную реакцию и можете спровоцировать на выяснение отношений. А иногда даже из чувства собственности мужчина идет на примирение, но на несколько дней. Потом он снова уйдет и будет еще хуже. Но чаще провокация на ревность не вызывает нужной реакции, а только еще больше убеждают мужчину, что раз ты так быстро нашла другого, значит не любила, и тем самым сильно снижает у него чувство вины от его ухода, и ему становится значительно легче. А потом еще он и другим будет рассказывать, какая же вы. Решение. Ведите себя благородно исходя из своих высоких моральных принципов. Поначалу вам будет казаться это бредом, поскольку ему оказывается можно все, а вы должны быть высокоморальной женщиной. Но потом ситуация начнет постепенно переворачиваться. Вы окажетесь чистой, духовной женщиной на фоне той грязи, в которую он залез. И здесь ваша ценность для него станет расти. Соблюдать эти принципы в момент сильных эмоциональных переживаний, когда хочется просто проявлять эмоции, очень нелегко. Но будь это легко и исполнимо, все бы с легкостью возвращали себе бывших. Но получается это только у тех, кто с этим справляется. А справляются те, кто вовремя вспоминает о чувстве собственного достоинства, которое играет ключевую роль в отношениях. И о том, что же на самом деле это за чувство, как его сохранять, увеличивать и проявлять, не путая с гордыней, я расскажу в других роликах. Я желаю вам, чтобы у вас хватило духу даже в такой ситуации остаться сильной и достойной женщины. И тогда у вас точно все получится. А если в этом вам нужна моя поддержка, подписывайтесь на канал, чтобы как можно раньше узнавать о новых роликах.